Доброго времени суток, меня зовут Екатерина Салье, и я приглашаю вас на курс повышения квалификации «Частная практика создания потока клиентов». Если вы выбрали помогающую профессию – психолог, логопед, бизнес-тренер, коуч, если вы вложили много денег в то, чтобы стать профессионалом и помогать своим клиентам, если вы чувствуете, что вы занимаетесь своим призванием, отлично. Тогда возникает очень важный вопрос, как сделать так, чтобы потенциальные клиенты узнали именно о вас и именно вас выбрали себе в помощнике? Если вы понимаете, что нет смысла ждать, когда частная практика разовьется до максимума благодаря сарафанному радио, если вы планируете получать действительно серьезные доходы благодаря любимому делу, то придется стать не только профессионалом в любимой профессии, но и научиться продвигать себя и свой личный бренд. Курс «Частная практика. Создай поток клиентов» создан для того, чтобы помочь вам научиться, продвигать себя и делать серьезные коммерческие результаты на основе вашей частной практики. Это не просто учеба, это трансформационная программа, где вы создадите свой личный бренд и будете привлекать клиентов прямо в процессе обучения. Я поделюсь успешным опытом и передам инструменты, которые на сегодняшний день уже доказали свою эффективность для многих известных людей. Пройдя эту программу, вашим результатом станет выбор платежеспособной ниши, формирование личного бренда и разработка уникального торгового предложения для ваших клиентов. В процессе работы вы создадите три ценовых пакета для разных категорий ваших клиентов. Научитесь бесплатным и платным инструментам для привлечения клиентов в свою частную практику. Эти речевые модули, скрипты, которые позволят не только привлекать клиента на первую встречу, но и поддерживать с ним долгосрочные отношения и получать хорошие рекомендации. Узнаете, как юридически организовать свою частную практику, чтобы избежать больших налогов, проблем с налоговой и как организовать удобную платежную систему для вас и для ваших клиентов. В качестве бонуса вы пройдете персональную фотосессию для создания вашего образа для интернет-профиля. А чтобы ваше движение к развитию в процессе обучения было еще более интересное и азартное, мы предлагаем побороться за персональный грант. Грант в размере 30 тысяч рублей получит тот, кто достигнет самых больших результатов в процессе обучения. Все, что нужно сделать прямо сейчас, это оставить заявку и наш менеджер свяжется с вами и ответит на все ваши вопросы. Я приглашаю вас на открытую встречу. Обязательно приходите, мы познакомимся ближе, и я отвечу на все ваши вопросы.